кто-то узнает меня, и уже не частично Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на